Вентиляционной установки Майка WS ⁇ техника, которая ценится во всем мире благодаря отменному качеству сборки, уникальной функциональности и долговечности. Такое оборудование используется для общеобменной вентиляции домов, офисов, заведений общественного питания и так далее. Принцип действия приточно-вытяжной системы майка WS таков. Из грязных зон – это ванная комната, санузелы и гардеробная, Воздух забирается и выбрасывается на улицу, а в чистые зоны подается предварительно очищенный и свежий воздух с улицы. В серию входят следующие модели – майка WS 150, 170, 320 и 470. Разница в расходе воздуха этих установок. Приточно-вытяжные установки от производителя идут с разными вариантами исполнения. Это могут быть модели с калорифером, энтонпильным теплообменником и удиброводителем. Бейпасом. Оборудование изготовлено из листовой стали, которая практически ничего не страшно. Она качественная, прочная, ко всему прочему, еще и не подвержена коррозии. Если на установках другого производителя коррозия может появиться уже через год после начала использования, то Майка заявляет: коррозии не будет. Стройный рекуператор позволяет системам быть очень экономичным в использовании благодаря повторному использованию энергии, выходящей воздуха для подогрева приточного. Наличие четырех скоростей работы делает пользование системой более комфортной. Также система позволяет работать в автоматическом режиме посредством датчика влажности. Уровень шума всего 38 дБ. Для такого рода техники это очень хорошие показатели, что особенно важно для дома и квартиры. Кроме того, установки Ws интегрируются в систему управления всем зданием «Умный дом». Поэтому вы можете умно настроить систему и управлять ней с помощью смартфона. Приточно вытяжные установки с рекуперацией тепла Майка WS идеальный пример того, какой должна быть система вентиляции. Это высокопроизводительная, функциональная и умно установки, установки, пользоваться которой само удовольствие.